Если Бразилия не выиграет, это ну, будет вторая жирная печать со штампом, когда закрывается уже конверт, наверное. Не когда открывается, а когда закрывается. Поэтому для Бразилии, я думаю, что важнее будет третье место. И, конечно, в этом плане я хочу, чтобы выиграла Бразилия для того, чтобы хоть какое-то, знаешь, есть самоуспокоение все-таки. Я буду, буду болеть за Бразилию. Чтобы все-таки и та травма Неймара, да, которая, она, скажем так, случилась, я не думаю, что по случайности, все-таки такие футболисты, они, скажем так, раздергивают эмоции игроков обороны своими нестандартными вещами, как тот же Месси, просто у Месси более спокойный стиль такой, а у Неймара более такой поддергивающий стиль, стиль, и, наверное, за это как бы он и получил, но... Получается, у нас, если ты выделяешься, надо тебя или побить, или убить. То есть наша же система переходит и на эту. Поэтому и чтобы морально ну, сборная готовила, морально как бы закончить чемпионат хорошо.